Привет. Привет. Что делаешь? Рисую. Ты уроки все сделала? Да. Мне скучно, я рисую. У меня есть идея. Какая? Давай сыграем челлендж. Ура, челлендж! Челлендж будет на рисование. Ура! Я обожаю рисовать. Итак, давай начнем. Всем привет! Вы привет. на канале Эллин Стар и с вами я. И я ее мама. И сегодня у нас челлендж закрытыми глазами. Как вы видите, у нас уже есть такая тарелочка и на ней масочка. Значит, что он, это будет с закрытыми глазами. Ну и в тарелочке есть разные записочки, что мы должны нарисовать с закрытыми глазами. Итак, ну. мы будем начинать. Будет кто первый? Ты кто плачет тот будет первый. Пускай будет Алина. Значит, Алина, сначала ты должна э, подожди, ты будешь другими глазами рисовать. Вытаскивай бумажку отсюда. Втаскивай, я не смотрю. Все. Покажи на камеру. Ладно. Показала? Нет. Понятно. Да. Давай. Так, подожди. Так, как он, как он. Смайлик? Улыбка? <связывая> лицо? <связывая> да. О! Ура! Плюсик! Орехи плюсик! Вот такое вот лицовенько. Надо было еще вот так вот обвести его. Вот так. <связывая> Далее еще а, надо рисую. И типа будут такие леснички, да. Вот как у нас. Вот здесь... Вс. Язык. <сёк> леснички, <сёк> язык. Вот такой вот. Давай я тебе перемешаю все это. Так. Теперь я рисую. Подожди, подожди. <сёк> Нашла. Ты повернись. Ага. Интересно, что это. Сейчас, Только сейчас, не поглядываю. даже если будет... Вы... Тоже хорошенько. Если капельку будет видно, тогда просто закрой глаза. Ты чего там разговариваешь? Я тебе говорю. Если будет капельку видно, что рисуешь. рисую. Нет, Если будет капельку видно, что рисуешь, то... Надо закрыть глаза. Надо закрыть глаза. Да, чтобы было по-честному. Хорошо. Давай рисуй. Знаю. Как там? Ну как-то такое. Ведро? Похоже на ведро, только на ведро. Кастрюля? Не кастрюля, но похоже на кастрюлю. На вид сейчас здесь. А так оно не кастрюля банка? не банка. И... Ну оно такое ма... бывает такое маленькое, женское, а бывает большое. Сумочка! Да, это подожди, подожди. сумочка. О, рисовать. как я нарисовала, нужно прям. Нужно было... Кривые глазки Да, я так и хотела Я так и хотела, только надо было Видите, как у меня получилось так у меня получилось надо было, подожди, надо было вот здесь нарисовать мне Вот эти вот мелочи И вот это вот моя сумка Да? Давай, давай, Спасибо. Следующая Ты отворачивайся Хорошо Подожди, подожди а да, я отворачиваюсь. Все, я беру. А, я не смотри. Все? Да. Это вообще легко нет для меня, но для тебя, наверное, нет. <гас> да? Надо мне угадать быстрее. Ну, это раз Чем бы без... кто быстрее да. тут и выиграл, я понимаешь? Плачу. Надо быстрее отгадать. Все. Да. Это ветер? Это природа? Нет, это живой. Это живой. И червяк какой-то? Хм, это червячок? Нет. Ого. Нет, нет. Длинный нет, такой. Нет. Червячок? червячок. Змея. Есть, да. Вот это змея. Вот это у нас змея была, ребятки. Похоже. Да, ну хорошо Плюсик и, и, и. Я не увидела Подожди, это я должна рисовать, да? да я должна да, рисовать? Ты. Почему я... ты одела? Одень, одень Я пока ребяткам покажу Это будет тяжело Это будет тяжело Жалко Алинку Алинку болеет Поставьте ей лайк Потому что это будет немножко тяжеловато я даже не знаю, как это нарисовать так, чтобы она поняла. А может, поймет? Хм? Я знаю, как можно придумать из того, что она рисовала. Ах, сейчас. Из того, что ты рисовала, Но, оно я, может быть... Она... Я тебе нарисую, подожди, подожди. Я тебе нарисую два варианта. Так, значит, оно может выглядеть вот так вот. Как-то, ну как-то вот так. Так и вот так. Есть длинные, есть длинные, есть короткие. А, а так, если что тебе было быстрее и легче, два варианта тебе рисуем. Второй вариант это будет попроще. Вот так, как ты рисовала. Вот оно так, так. И оно где-то вот здесь так торчит. Ну, вот оно так и здесь торчит. Ну! Время идет! Раз, два, три, четыре. Вот так. Покажи. Посмотри, посмотри, посмотри. Пауза. Ну вот смайлик. Это Пять. Да, да, это язык. Ну разве не похожи? Ли? Подожди, подожди, подожди, покажем ребятам. Ну разве не, не похоже на язык? Похоже. Еле угадала. Подожди. Я ты не вытаскивай пока. Я вытаскиваю, я вытаскиваю. Так, я плюсик. Я да так. давай! Давай уже. Не подглядывать? Или можно чуть-чуть? Чтобы выиграть. Не. Ну что ты, показала пальчиком? Да. Всё. Давай, да, держи. Закрываем глазки. Давай. какой мячик. А, это часы? Да. О, я сразу поняла. Это очень легко. У нас сегодня хороший челлендж. Да Приятный, легенький, да хорошо отгадывает. Как Ребятки, если вам понравится такой челлендж, можете тоже поиграть вместе с друзьями. А можете сказать, чтобы мы сделали вторую часть? Да, если вам понравится, конечно. Мы да. придумаем еще что-нибудь другое, добавим, и будет еще интереснее. Будет вторая часть. Так, теперь я. А ты ты вот так вот, глазками. Подожди подожди. Подожди, подожди, подожди, еще не выбрала. Какое-то такое, за... очень крепко было свернутое слово. О -о -о. Алина, не подсматривай. Не подсматривай. Это тяжеленькое слово будет. Давайте все давай, выступим. Ну, все. Держи, Держись. Я не знаю, как ты его туда дальше его. Раз. Елочка! Хорошо. Елочка? Лес? Да! Три. Если бы я одну елочку, то ты бы не знала. Так я подсказала. Это лес. И я Мы старинка такие лохматые. Что ты чё! Классная? Нет, дед, это никогда не нарисую. Подожди, покажи на да, ребятка, мне не показывай. Показала? Да. Ну, Ой, это очки. Да! Это такое тяжелое было. А <laughs> Очень... дайте мне Ура! Это вот они ну, вот ну, Вот, да, вот да, Пожалуйста. Красивенько. А, опять красивенько. А я посижу по кавочкам, да? Вот так. Ну а ладно, так. это чет... Вот это твоя челлендж. У нас вот сегодня это Какие, вот это какие на... я нарисовала этими закрытыми глазами, а вот это открытыми я... глазами. Открытыми понятно я продажи. тебе выберу, потому что я обожаю а ты это а не рисовать? На, я, я, я... а ты на, приколь а я приколь все и я и руси почему это не попадается в зрачице где мастера? так нечестно. не хочу <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> примерно вот так вот так ой я сейчас не знаю как я нарисую там это пингвин? Это, не пингвин это не пингвин это животное да это животное быстрее угадывай на кого похоже гусь. не гусь ну просто просто слово одно Одним словом может, должен сказать Может, может, может э -э Просто Птичка? Да, это птичка О, ну она же похожа, капец А что это еще? Фей. У меня были вот тут были не Я покажу, ребятам, птичку, подожди Вот, вот это раз. На птичку. Вот это я как... да. Еще Ставь. осталось две штучки красный... Давай двое посмотрим я, Нет, я еще будет здесь сделать пока в Давай, давай, так, сначала. Ты. Я, я тебе дала. Я тебе Подожди, дала. Подожди, я, кстати, закрываю, глазки, я закрываю глазки, я потом. Я закрываю глазки. Вс? Покажи, ребяткам uh -huh. ну, я не так так. Так, я вот такое. Красавица какая-то. Красавица. Девушка. Да? Девочка? Девочка? Принцесса? Из мультика? Нет. А что, а что, там что там у нее? Будет? Я не знаю, кто это с такими ушами. Зайчик. Это одно. То есть, есть на ней одно, я... Это она нарисовала с... Я не знаю, подожди. Я... Я... Ушами. Может, это это уже зай... не... Зайка какая там Девочка, не не зайка, где? Я не знаю. А, а одно на ней есть. Глаза, рот, уши, прическа какая-то, да лицо, тело. Я не знаю. знаю. Я, я, я не знаю. Сердечко, любовь. Я не знаю. Я не знаю. Я сдаюсь. Все, да. сразу говори. Это? Да. Что? Да. Это волосы. Это волосы были, это были просто волосы. Хорошая, но не знаю, что ты угадала. Пока у нас счет 1-2, Алинину в пользу, пользу. Хорошо. все. Хорошо, давай рисуй. Звездный лес. Это не звезды. Ну да, какие-то подсказочки. Это салютики. Салютики. Ну, ну а ты, вот это зачем-то насовала. Это самое главное с этим. Ну а что? Ну, как подсказочку дать? Сейчас покажем ребяткам. Правда. Вы знаете, что это может быть? Не угадать. Ну что? Тортик! Ес, yes, правильно угадала. Это был... Ну разве не похоже на торт? Ж, а давай настоящий, настоящий торт. Он на тарелочке, видишь, вот стоит. Это же настоящий торт. Здесь конфетти, праздник. Со свечами. Ну, разве не похоже на тортик? Это похоже. Это маленький торт. тортик. Большой тортик. тортик. Итак, ребятки, если понравился на ставьте палец вверх, можете поиграть его с друзьями, он очень легкий, он очень прекрасный. И, мы, и можете с нами поиграть, ну, как мы только что играли. Да, можете нас угадывать сразу, по ходу как будете смотреть. Но советуем поиграть его с друзьями, заходите к ней на инстаграм. Там есть внизу ссылочка Подписывайтесь Ой. на канал Ставьте палец вверх Не забудьте нажать на колокольчик И всем пока Всем пока-пока, друзья